Новогодний базар. <звуки> <п Kumasi> Нашли тут море красивых елочных игрушек, а также рождественских украшений. Вот это делать. Ага. веночек понравился да я бы купила а сколько он стоит а? <свеч> окей мне, мне надо будет сколько может маленькую такой Ты не выпишь что понравились ой ага. какие ежики вот мне с кошечкой дай мне это <свеч> боюсь да, спросить цену а где? Ну переверни. А, 690 рублей. За Санта-Клаус. А праздника как-то пока не чувствуется. Некрасиво. Ага. Снегурка в голубом, как будто с усами. Нет, это и снегурочка. А вон она видно на Евровидение, да, поедет. Собирается. Беден, такой вот... у вас в Задохнуться. Такой вот рождественский базар. Базар там написано. Рождественский базар. На входе. На одеялко не хочешь такой? Нет, на носу. Еще поприв... по Англией попривез. Привезено. Полдежина нынче. Популярно, видимо. Вот какие новогодние игрушки в этом году. Популярные. Зайчики. Белочки или лисички? Кто это? Зайчики в основном. Но ну, вот щелкунчик мне понравился. Елочка такая разноцветная, шампусик, индийские слоны. Вот эти шарики мне очень нравятся. Башни часики. Вот русские церкви. Кошечка красивая. Снегири, обожаю снегири. Красиво, красиво. красиво научились наши делать. Да, какой домик, да, красивый подарочный И такой. Коробочки мне коробочки да, да, коробочки красивые. Простенькая. Вот шарики красивые. Шарик красивая, коробочка. Но они все вот это, Коломеев какой. Да, это тоже? Нет, вот беленькие все. Вот там. А. Вот снегири, я так снегири люблю. Снегири Но на синем... Улетят и не поймаешь. На синем фоне они как-то не очень смотрятся. Ну да, все с красной грудкой. Ну бусики, да, это просто уже украшения, какие. Переливающиеся шары. Синие С игрушки. Он тут прям по цветам. одном Ну, как и мы. А мне вот большие игрушки нравятся еще. Розовый После фламинго. Дитя заката. Вот какие птички розовенькие. Это что? Тоже. Летят перелетные птицы. Ангелочки всякие, фигурные коньки. Что тебе? Этот нравится? 289 рублей. Стильно. А это что такое? Спасибо. Такие вот маленькие, как Бруси. ты любишь, связка. Да, да. ага. Он Дерламутровые даже. снежные шарики Вон тоже грозди а что, красных нету гроздей ой какие Интересные меховушечки шарики. там стекло внутри красные вот смотри. это не то я грозди хотела красные как наши кружки да у нас такие кружки из бленда есть <связь> Какая красота. 319. 319? <соединяющие> красиво, конечно. Очень. <соединяющие> угу. красиво. Ой. эмердженси! <соединяющие> <Emergency. соединяющие> <соединяющие> Даже написано MS. и e m а <соединяющие> а вот Это что за костыли? <соединяющие> это конфетки. Рождественские. <соединяющие> Все красиво. А как от этого сцены? слова? А они вот такие кренделечки. А, вот, а вот придумай другое слово. Костыль. Пусть будет костыль. Нет. Слово просить. А, Великолепно, из... изящно. Обалденно. Сказочно. Магнифисент. Amazing. Что тебе нравится? А, да, ты такие любишь, я люблю такое. Штучки. Без шишки, перед Молодцы. 279 рублей всего. Всего. Вот, смотри, какая тоже елка. Мне это нравится. Сучьи. Вот это мне нравится. Сучья. Шишечки. Деревом пахнет. А в Англии с апельсинками украшают еще, и оно еще и пахнет. О, какие малинки. Ягоды. Нравится такие. Ну, меньше чем вот то, что передает. Это да, это я уже видела. Крылья ангела. Да. Серебристые Самое наши украшения. Праздник, Новый год которые осталось. Нет, самый лучший это День Победы. Вот так. Да? Окей. С черникой. Я таких еще не видела. Не, но с синим. Это ж моя тема. вот веточки хорошие. Елочные веточки. Как свеженькие такие. для украшений домов, рядом с домом, таким загородным, поставить. Светомузыка. Интересно, шарик что-нибудь изображает? Ображает. Маме вот ветелек понравился. У меня вот эта свечка ничего так беленькая. О, какие красивые, интересные игрушки. Музыкальные, наверное. Морковка, апельсинки, свечки, зайцы. А, это 2023 год, это значит год зайца или кошки. Странно, и то, и то. Свечи красиво сделали, как елочки такие. И зайцы с морковкой. И питерские коты. Ну куда ж мы без них? стильные а это прям как в Джон Льюисе я такой снимала надо ролик вот здесь вот прикреплю посмотрите с желудями а петарты значит в этом году все все равно продают я думала изменят эту традицию в связи с военными действиями. Я видела в властях Петербурга, что сказано, за зоозащитники очень просят не пользоваться петардами. Зоозащитники? Ну да, наша собака Но... очень боится. Но это бесполезно. Бесполезно, конечно. Вообще не то... А вообще не то время, не то время стрелять. Я бы запретила. Может, запретят. Но ну, кто успеет, тот купит. коричневые, я таких еще не видела как желуди что тебе колокольчики понравились? что надо сказать? Хо -хо -хо! все, хватит звенеть мамка у нас Санта Клаус потому что он так звенит а вот и нашла я красненькие эти самые грозди такой шарик Наряды. Опять корона снегурки. Ой, маленькая. Маленькая. Зато есть вот такие ушки. Зайчика. Символ года. А, мама, у нас олень. Давай, изобрази что-нибудь. в общем тут очень много всяких костюмов даже вот детские снегурочки есть деда мороза елочки котика зайки с морковками А это что головной убор для детей шапка маска зайчонок Всяких рожки, шапки. Вот эти интересные. Такие листючки. Но самые зачетные вот эти вот заячьи ушки. Девушка, Девушка, Дед Мороз на грибке, на мухоморе. Замухоморный Дед Мороз. Вот такие мне нравятся. Они как ручной работы. Выглядят со стразами. Ты что, Давай ты качала да вот такую купим. Да ты что, а, за 37 раз... секунд раздербанят. Да, да. 990 рублей. Ого. Я не поняла. Это финская да. Ой, как. Изящно. А это что? Сова. Я говорю, совы нынче как-то популярны. А вот птичка. Да. Ой, самки. Белочка. Белочка, Белочка это Просто белая. Белая Моль. Моль. Варежка. мороженое. Вот что надо вешать на елку. Там еще и рюмки. Рюмки нет, мороженое красиво. Тортики бы вот я бы так украсила. Мороженое, тортики, пироженки. О, какая. Рождественские пряники. как часы тарелки 999 рублей я говорю как часы интересно mm -hmm. так смотрится вон там красный с дедом морозом но это какая-то у тебя Широ. слишком простая. лифард коллекция, коллекция не форма круглая а что, сзади не написано да. китай Щелкунчик. Щелкунчик? Да. Щелкунчик теперь запрещен. Почему? Чайковский, потому что. Хотя, вообще в Европе запрещен. Чайковский. Хотя, я специально заходила на сайт Альберт Холла посмотреть. У них же в декабре всегда идет щелкунчик. Есть этот спектакль. Две недели он будет идти. Не а, а нечего показывать, потому что... Ну, не Ну, новогоднего нет ничего, кроме щелкунчика такого. Тем более Чайковский. Ой, какие таксы. Миленькие, маленькие. А вот и Пушкин, который тоже запрещен в Европе приезжайте к нам, у нас все есть. Вот так вот столы украшаются. В Макси доме.